Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Вести Валкон, где мы рассказываем о традиции, наследии предков, технологиях. С вами Вичезар. И сегодня мы осветим 9 основ старой веры. А в конце вы узнаете подсказку от Вичезара, которая послужит вам хорошим дополнением в жизни. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Первая основа просвещение, которое говорит нам о том, что мы должны изучать священные предания наших предков и других родов человеческих для того, чтобы мы стремились к доброму созиданию, просвещали и давали знания другим людям, чтобы идти по духовному пути развития. Вторая основа – духовность, которая говорит нам о том, чтобы мы духовно развивались и шли по духовному пути развития и приобщали к этому других людей. Третья основа – сострадание. Каждый человек должен сострадать всему живому на земле, созданному богами. А дополнением к основам старой веры могут служить изданные нами коны, нравственный устой и домострой которую вы можете приобрести в нашем магазине Neutronic.com. Четвертая основа – это покаяние. Каждый человек должен стремиться к гармонии духа, энергии и тела. И только тогда он приобретет покой в душе, а покой – это сила. Пятая основа – это терпение. Каждый человек должен с пониманием относиться к деяниям других людей и его личная свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека но превыше всего личной свободы превыше личной свободы является долг перед небесными родами и перед богами шестая основа миролюбие каждый должен проявлять миролюбие к другим родам человеческим, но при этом не забывать о том, что кто к нам придет с оружием, тот от оружия и погибнет. И к ворогам у нас жалости нет. Вопрос от нашего зрителя по сюжету Ответа из астрала». А, Задает вопрос, почему иностранные историки не говорят о Даарии, о прародине нашей, а говорят о лемурии и прочих материках, которые возникли вследствие каких-то событий. Ну, я могу ответить, что это по незнанию и невежеству. И по злому умыслу, вероятно, так как история Скаллигера и всех историков, которые написали современную историю, то есть события, она искажает, дабы замутнить наше древнее сознание. Седьмая основа. Любовь к ближнему. Эта основа говорит нам о том, что мы должны с любовью и добротой относиться ко всему созданному богами. К нашему наследию и к наследию родов человеческих. Восьмая основа – это испытание. Эта основа говорит нам о том, что мы должны пройти свой путь достижения небесного вырия. И испытания нам даются для того, чтобы проверить наши духовные силы на нашем пути. Девятая основа – цели Говорит нам о том, что все в жизни и сама жизнь имеют свое предназначение и свой смысл и каждый человек должен иметь свою цель для того чтобы обрести высший духовный смысл своей жизни а теперь подсказка от вичезара о которой мы говорили в начале чем отличаются духи друг от друга негативные и позитивные те которые отбирают у нас энергию они с красными глазками а те которые дают нам энергию зелеными глазками, так что смотрите на глазки духов, которые вас окружают, на домовых и на прочих представителей, помогающих нам жить на Матушке-Земле. С вами был Вечезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До свидания.